На связи Антон Бритов, погнали! Друзья по ту сторону дисплеев Этот влог – моя реальная жизнь Не вылизанная долоска, а реальная Без прикраса, без тюнинга У меня есть свое увидение, своя правда Я четко понимаю, что мне нужно успеть сделать до конца своей жизни Я, в принципе, готов эту машину у себя на канале разыграть. Короче, ребята, на канале у Антона будет разыгрываться вот эта машина.